Пускай с Христовым Рождеством в квартиры ваши, в каждый дом, войдет любовь и милость Божья. Я мира вам желаю тоже в семье, в душе, а в трудный час Господь, пускай, поддержит вас. День каждый будет пусть приветлив, путь заряя ярким светом, Ведет по жизни вас всегда Пусть вифлеемская звезда. Со светлым праздником Рождества Христова!